Эдвин Хаббл смог понять, что Вселенная огромна, более того, она расширяется. Ученый обнаружил странное явление в спектрах галактик, так называемое «красное смещение». Свет от многих галактик был смещен к красному концу спектра. Применив эффект Доплера, астроном понял, как можно по спектру света определить, движется ли объект вообще и в какую сторону он перемещается удаляется от наблюдателя или приближается к нему. Смещение спектра в сторону синего или красного цвета означает движение объекта. Поскольку волна синего цвета короче, значит смещение в синюю сторону спектра демонстрирует приближение объекта, а в сторону красного конца спектра волна удлиняется, а это значит, что объект удаляется, как при движении автомобиля от наблюдателя. И чем дальше находилась галактика, тем больше было красное смещение, а значит скорость удаления этой галактики возрастала. Ученый доказал, что галактики удаляются от Земли и друг от друга, они как бы разлетаются в космосе. А это и означало, что Вселенная расширяется. Воспользуемся в качестве модели Вселенной воздушным шариком. Если на его поверхности нарисовать какие-нибудь фигуры, потом надувать шарик еще больше, то все эти фигуры будут удаляться друг от друга. Именно это открытие стало отправной точкой для теории Большого взрыва. Ведь раз объекты удаляются друг от друга, значит они когда-то были вместе, причем движутся они очень быстро, что же обеспечило такое ускорение, которое продолжается уже миллиарды лет. Это мог быть только взрыв взрыв поистине гигантской титанической силы. Так ученые пришли к идее Большого Взрыва, очень маленького и очень плотного объекта, который привел к образованию всей нашей Вселенной. Определив скорость расширения Вселенной, ученые как бы прокрутили пленку назад и рассчитали приблизительное время Большого Взрыва. Эта теория поддерживается в научном мире, тем более, что в середине 20 века нашли еще одно доказательство большого взрыва, но об этом в следующем ролике.